добрый день вот такая у меня котлейка стоит что-то она затормозила в росте вот вырастила новую красивую бульбочку не одну вот это новое, но она покусалась на улице стояла и гусеничка покусала вот корни у нее растут хорошие там все нормально у нее но мне не нравится другое она что-то стоит Затормозила в росте, вот это тоже новое. И что я на ней увидела? Сейчас вам покажу. Смотрите, видите паутинка? Это у нее клещик на пол. И сегодня будем бороться с вами с клещиком. Я вам покажу, какой у меня метод борьбы с клещом. Итак, приступим, потому что она ж мучается. Не должна. Вот эти листья я не хочу срезать. Старые бульбы не срезаю, пускай будут они крепкие. Все у нее нормально. Пускает новые ростики с новых. Она цветет только с новых бульбочек. Старые бульбы второй раз они не цветут, они только поддерживают жизненные силы. Листья некрасивые у нее. Вот молодые красивые листочки. Все у них в порядке. А это старые покусанные. Но ну, не обрезать же их, они плотные, хорошие. Сейчас будем бороться с клещом. Потому что этот клещ может перейти и на другие растения. Вот у меня тут стоит рядом растение кротон. Орхидейки стоят на окне. Начинают спускать бутоны. Я занесла, эту котлею поставила рядышком. Вот у меня... Начинает распускаться дендробиум. Видите, как он интересно распускается. Пустил такую веточку прекрасно и распускает свои цветочки. Еще не распустил. Когда распустит, это желтая ферара наверное. Когда распустит, я вам покажу, как он интересно цветет. Такая полочка у меня небольшая на окошке. Я решила здесь поставить рядышком котлейку, а она, как видите, в клеще. Ну, чего сейчас полечим ее, придется, наверное, все растения обшикать. Я принесла свою котлеевую панну, поставила прямо в панну, взяла такой пульверизатор. Сейчас покажу, чем я буду обрабатывать. Обрабатывать я буду, вот у меня есть актара она нам не подходит так как она инстицид широкого профиля но она больше действует на ползающих сосущих насекомых ну, как, ну не клещи клещи это другой вид насекомых здесь нужно эм, инстицидно-окарицидное контактного действия препарат вот, например от клещей подойдет вот это вот препарат эктофит подойдет но я буду пользоваться вот этим препаратом. И здесь, правда, надо разводить один пакетик на 7-10 литров воды. Мне столько не надо. Я сделаю более крепкий препарат и разведу один пакетик на такую баклажечку. Сколько в ней сейчас посмотрим? Полтора литра воды. Мне хватит с головой все растения обработать. Для начала обработаем эту котлейку, э -э желательно закрыть ей землю, хотя наверное не будем землю закрывать, я же не буду ее поливать, просто опрыскаю хорошо. Воды я набрала с горячего крана, так как вода желательно чуть тепленькая, препараты лучше действуют, когда вода теплее комнатной температуры. Препарат такой густоватый. Видите, розового цвета. Значит, у меня вся ванна будет розовая. Ничего. Но он, я вам скажу, не вонючий совершенно. Я боялась, его вонять. И в квартире запах будет столь неприятный. Не вонючий. Но на подоконнике обрабатывать не буду, потому что он розовый, все подоконники будут розовые. Придется выносить все цветы в ванну и обработать их в ванной. Я заполтала свой опрыскиватель. Сейчас буду накачивать и обрабатывать растения. Ну, так по кругу каждую веточку с двух сторон листочки хорошо обработать не боясь раствор у нас крепкий и корневую тоже я обработаю вот так и обработаю сам горшочек Перевернула в котлею и с другой стороны тоже обработаю хорошенько, чтобы ничего не пропустить ни одну веточку. Не бойтесь, котлей не боится, что зальете ее как фаленопсис, это ничего такого. Теперь беру такой мешок для мусора и помещу ее в серединку мешка. Сейчас покажу. Полностью и завяжу сверху. Вот так я поместила все полностью. Теперь сверху завяжу этот мешок и оставлю на 2 часа. Затем просто сполосну и все. И растение будет стоять нормально на окошке после того, как обсохнет немного. Я свое растение оставлю в ванной комнате. Так как когда я выму из мешочка через 2 часа, я его сполосну проточной водой, чтобы в комнату занести уже. Через 10 дней повторить процедурку. Так как клещ очень коварная, насекомая. я его называю насекомое, вообще оно паукообразное, но не важно. Если с ним не бороться, он размножается прям со скоростью света, можно сказать. И погубит ваши растения. Несмотря на то, Какое растение котлея или фанлинопсис. Какое рядом стоит, туда оно и перелезет. Прошло два часа, можно открывать котлею и доставать из этого пакета. Что с ней случилось, а с ней ничего не случилось. Как была зелененькая, так и есть. С котлейкой все в порядке сейчас я ее хочу сполоснуть душиком делаем чуть теплую воду и чуть меньше напора вот и просто полосим душем это тропический дождь для нее нальем полной воды и так все смою Горшочек вокруг помою. Так как я и горшочек обрабатываю. Все, ну, кодлейка чистенькая. Сейчас она немножечко обсохнет. И можно ставить ее на, на место, где она стояла на окошке. Вредителей на ней уже нет. Но через 10 дней... я перенесла пациента. уже на окошко. Она вымытая, чистая. И делаем вывод. Так, если растение отстает в росте, не дает цветоносов, плохо развивается, вообще плохо себя чувствует, если вы видите на первый взгляд или увидели паутинку, значит на нем какие-то вредители. Значит нужно помочь побороться этому растению с вредителями. И затем оно будет вас радовать своим цветением. Это очень красиво котлея, это белоснежная, крупная котлея. Еще и пахнет, замечательная котлейка. Но будем надеяться, что у нее все хорошо. Хотела попросить вас, если кто знает, вот эти старые бульбы, они очень теряют декоративность растений. Если бы были молоденькие вот такие бульбочки, было бы очень красиво вот растение. А так как старые бульбы... Ну, мне нравится, можно их срезать или нельзя. Вот это я еще не выяснила. Вот видите, листик сам хочет отпасть просто. Ну, его не срезал, он очень плотный мощный. И вот что-то, почернение какое-то. Я бы срезала эту бульву, но не знаю. Можно или нельзя. Если кто знает, подскажите. Напишите в комментариях. Буду очень рада вашей помощи. Моим котлейкам. Это у меня самая первая котлея. У меня есть еще несколько штук, но о них позже расскажу. Всем удачи, всем пока. Всего вам доброго.